дзен-мастер Сунгсан компас дзен вступление куда вы идете когда-то давно мир был очень простым сейчас он очень сложный главная причина в том что на планете живет слишком много людей население росло слишком быстро в 1945 году в мире проживало около двух миллиардов человек за многие тысячелетия истории человека на Земле сохранилось лишь 2 миллиарда людей и такого количества вполне достаточно раньше люди имели вполне достаточно Раньше люди имели простое и ясное сознание, оно было простым и ясным по сравнению с сознанием современных людей. Но за 50 лет после окончания Второй мировой войны родились еще 3 миллиарда людей, и эти люди были уже намного сложнее. Сегодня в мире живет почти 6 миллиардов людей, и некоторые ученые считают, что еще 3 миллиарда родится в ближайшие 30 лет. Эти факты напрямую связаны с резким увеличением страданий, которые сегодня испытывают люди и другие существа. Давайте подробнее остановимся на этом. Сегодня плотность проживания людей выше, желание материальных благ стало глубже и сильнее, Мышление и человеческая жизнь сложнее. Поэтому люди страдают сильнее, чем раньше. Даже сами страдания стали более изощренными в связи с появлением новых видов оружия и новых способов причинения страданий. Люди не только причиняют страдания друг другу, но и заставляют сильно страдать все другие существа в этом мире. Мы наносим вред воздуху, воде, траве, деревьям, всему. Люди вырубают целые леса и уничтожают зеленый пояс. Мы загрязняем воду, воздух и землю. Люди говорят, что хотят быть свободными, но сами являются главными диктаторами в этом мире. Главными диктаторами в этом мире. Поэтому сегодня очень важно, чтобы люди пробудились. Им скоро предстоит познать свою правильную работу. Для чего вы живете в этом мире? Что вы делаете в этом мире? Когда вы родились, откуда вы пришли? Когда вы умрете, куда вы уйдете? Все говорят... Я не знаю. Таков человек. Люди думают, что они умные животные. Но если посмотреть на все, что произошло в мире, то видно, что несмотря на свой интеллект, люди на самом деле самые глупые животные. Потому что люди не понимают людей. Собака понимает, что должна делать кошка. Все животные понимают свою работу и просто делают ее. Но мы не понимаем свою правильную работу и свой правильный путь. И живем только для себя. Время проходит, люди стареют и умирают. Когда вы умрете, куда вы уйдете? Несмотря на весь свой разум и интеллект, люди не знают ответа на этот очень важный вопрос. Если мы хотим понять себя и помочь всем существам избавиться от страданий, то сначала мы должны понять, как страдания возникают в этом мире. Все возникает из нашего ума. Буддийское учение показывает, что все возникает из первопричин, слоя и результата. Это значит, что некая первопричина при определенных условиях всегда приводит к определенному результату. В чем же причина появления такого большого количества человеческих существ в этом мире? И каков результат их появления? Почему так много страданий? И почему нам кажется, что их с каждым днем все больше? Возможно, главная причина такого стремительного увеличения страданий заключается в росте потребления мяса. До Второй мировой войны люди не ели так много мяса. В Азии, как правило, мясо ели только в особых случаях, может быть, несколько раз в год во время главных праздников. В нашем может быть несколько раз в год во время главных праздников. В наше время азиаты иногда едят мясо несколько раз в день. То же самое можно сказать о многих поколениях европейцев. В нашем столетии потребление мяса на планете сильно выросло. Но как это связано с серьезным увеличением страданий во всем мире? Столетиями, если человек хотел мяса, он шел в лес и с помощью лука и стрелы убивал одно или несколько животных. Раз. Потом он приносил мясо домой, и вся семья съедала его. Животное погибло. Но существовала некая связь между животным и тем, кто его убил и съел. Их карма была ясной. Происходит. «Ах, этот человек съест меня». В следующей жизни я до него доберусь. Их карма была очень простой. Карма между конкретным человеком и конкретным животным. У них была общая карма, которая регулировалась простым взаимодействием причины и следствия. В 20 веке стремительно вырос технический прогресс. Появилось много специального оружия, и новых способов убийства большого количества животных. Ежедневно в мире люди равнодушно убивают многие миллионы животных просто для того, чтобы удовлетворить свой желающий ум. Сейчас одна машина может очень быстро убить многие тысячи животных. Для этого один человек, который может находиться далеко от животных, просто нажимает кнопку. Когда животные умирают, много сознаний внезапно насильственно высвобождается из умирающих тел. Эти сознания блуждают вокруг в поисках нового тела. Они не понимают, куда уходят. Будда учил, что все возникает из первопричины, условия и результата. Когда таким способом ежегодно убивают миллионы животных, какая то часть их сознаний неизбежно возрождается в человеческих телах. Нужно только одна десятитысячная процента из них рождается людьми. Но таких людей со звериным сознанием, которое управляет их поступками, все равно получается много. Если посмотреть на современных людей, видно, что хотя у них человеческие лица и человеческие тела, их сознание только частично человеческое. У одних людей сознание собаки, у других кошки, у третьих кролика или змеи. перемешанное сознание коровы, свиньи, цыпленка, льва, тигра и змеи. У некоторых людей внутри может быть только 5 или 10% настоящего человеческого сознания, а остальное Сознание животного, которое управляет их умом. Люди сегодня, вместо того, чтобы поначальную человеческую способность любить, сотрудничать и сопереживать, лишь сражаются друг с другом и с окружающим миром. Они не могут правильно взаимодействовать с другими людьми. Нельзя сказать, что с животными что-то не так. Изучение природы показывает, что животное взаимодействует только с представителями своего вида и не любит других животных. Сознание собак любит сознание собак. Они не взаимодействуют с сознаниями кошек. Змеи, львы и кролики не ладят между собой. Змеиное сознание интересуется только другими змеиными сознаниями. Оно не способно испытывать жалость. К страданиям других животных. Птицы одного вида не любит птиц другого вида, поэтому они объединяются. Птица одного вида не любит птиц другого вида, поэтому они объединяются в стаи и летают стаями. Если одна птица подверглась нападению, часто вся стая атакует врага. Такое поведение естественно для животного сознания. То же самое происходит в мировой политике. Мир наполнен маленькими странами, политическими и этническими группами. У многих из них есть свои армии, и они дерутся друг с другом. Для насилия используют детей, им все чаще дают в руки оружие. Совсем маленькие дети совершают поступки, которые невозможно было представить себе еще 20 или 10 лет назад. Это происходит потому, что животное сознание доминирует внутри сознания животного. Они не могут приспособить свое сознание к человеческому образу жизни в переполненном людьми мире. Поэтому в мире столько страданий. Они преследуют только свои интересы. Возникает много борющихся умов для которых важны лишь собственные идеи и мнения, что бы ни происходило вокруг. Нарушился некий баланс, поэтому возникают страдания. Одна моя ученица в Америке в 70-х годах держала дома несколько экзотических змей. Она очень их любила и везде носила с собой на шее. Окружающие боялись змей, она вела себя очень естественно. Змеи даже ночью спали вместе с ней в кровати. Однажды она приехала в Кембриджский дзен-центр, есть трехдневный ретрит в эти выходные. «Нет», — сказала она. «Почему?» «Не могу найти, кто бы присмотрел за моими змеями. Я так их люблю, но никто не будет за ними правильно ухаживать пока я нахожусь в зон центре поэтому я не смогу медитировать. Тогда я сказал, не вижу никакой проблемы. Приезжай в дзэн-центр, будешь практиковать как обычно. Можешь взять с собой змей. Я поговорю с хаосмастером, и мы дадим тебе отдельную комнату. Ты сможешь медитировать, а также ухаживать за своими змеями. Устраивает? Она была счастлива. Конечно, это просто замечательно. Она приехала в Дзен центр и отсидела весь ретрит. В первый день ретрита в центр позвонил В первый день ретрита в Дзенцентр позвонил брат женщины. Он был сильно взволнован. Моя сестра здесь, наша мама, заболела. Она в больнице. А больница очень далеко от дома. Мы должны как можно скорее поехать и навестить ее. Но вместо того, чтобы расстроиться, что и мама заболела, женщина рассердилась. Нет, я не могу поехать. Кто будет без меня ухаживать за моими драгоценными змеями? А вдруг они умрут? А вдруг их неправильно накормят? Ты же знаешь, змеи такие эмоциональные. Вот так она разговаривала со своим братом. Но тот не удивился, так как давно знал ее. Он просто повесил трубку. Несколько дней спустя одна из змей заболела. Она ничего не ела и неподвижно... Женщина ужасно разволновалась. Она перестала приходить на Цзадзен и обзванивала местных ветеринаров, пытаясь найти хорошего специалиста по змеи. В конце концов она повезла змею к ветеринару. Она не уехала с ретрита, чтобы навестить мать в больнице. Но когда ее змея начала страдать, ум женщины мгновенно и мощно откликнулся. Очень интересно. Итак, сознание этой женщины больше интересовалось змеями, нежели человеческими существами. Она проявила больше сострадания к змеям, чем к собственной матери. Все дело в том, что ее сознание было наполовину сознанием человека, наполовину сознанием змеи. Она плохо взаимодействовала с людьми, но спонтанно и легко отреагировала на то, что приключилось, то, что приключилось со змеей. Она испытывала сострадание только к змеям. И это ненормально. Но в наше время таких людей много, и такое поведение уже не считается ненормальным. Вот такая интересная история. Сознание животных не хорошие, не плохие, но у людей много устойчивых представлений и сильных желаний. Иметь животное сознание внутри плохо, потому что им невозможно управлять. Когда животное хочет есть, оно ест. Когда устало, оно спит. И это очень просто. А люди едят и не могут насытиться. Даже когда их желудок наполнен, они идут и совершают дурные поступки, убивают животных и не жилище. Кто-то превращает рыболовство в спорт и все аплодируют. Ах, восхитительно! Люди смеются, улыбаются и пожимают друг другу руки. Они счастливы, они хлопают друг друга по спине и фотографируются. День оказался удачным. Но посмотрите на рыбу. Она несчастна. Она бьется и страдает. Где вода? Пожалуйста, мне нужна вода. Люди смеются, а рыба страдает и умирает прямо у них на глазах. Большинство людей не отдают себе отчета в страданиях, которые существуют в их среде. Такой ум сегодня считается обычным. Но это плохо. Такой ум не испытывает сострадания к тем, кто страдает в этом мире. Люди из шкур животных они делают обувь, шляпы и одежду. Но даже этого и мало. Из костей животных они делают бусы, пуговицы и серги. Короче говоря, люди убивают огромное количество животных, чтобы по кусочкам распродать их за деньги. Сильное желание купе с сознанием животного заставляет людей драться друг с другом и разрушать природу. Они не ценят жизнь. Поэтому в мире сейчас так много проблем с водой, воздухом, почвой и едой. Каждый день возникает много новых проблем. Они возникают не случайно. Их создают люди. Ни собаки, ни кошки, ни львы или змеи, никакие животные не создают столько проблем в мире, сколько люди. Они понимают свою истинную природу. Поэтому своим мышлением и желаниями причиняют так много страданий миру. Вот почему говорят, что люди – это самые плохие животные. Некоторые религиозные традиции называют такое положение вещей «концом мира». На самом деле это просто конец человеческого сознания. У истинной природы человека нет такой проблемы. Буддийское учение, вместо того, чтобы сказать конец мира, говорит полная зрелость. Возьмем фрукт, растущий на дереве. Сначала на ветке распускается цветок. Через какое-то время из цветка образуется зависть, и цветок отмирает. Постепенно из завязи образуется плод, которого зависть и цветок отмирает. Постепенно завязи образуется плод, который продолжает расти. Сначала плод зеленый, но вскоре обращенная к Солнцу сторона приобретает красивый цвет. На начальном этапе одна сторона плода окрашена, а другая еще зеленая. Проходит время, и теперь весь плод красивого цвета. Плод может иметь красивую форму и красивый цвет, но у него нет аромата, потому что он еще не созрел внутри. Проходит еще немного времени, и плод полностью созревает. Понадобилось много времени, чтобы появился цветок, чтобы он превратился в зависть, а из завязи в плод. Многие месяцы внутри дерева энергия поднималась от корней и от листьев. Дерево копило солнечную энергию, чтобы создать плод. Это был долгий процесс. Целый год ушел на то, чтобы дерево менялось, росло и произвело цветок, зависи плод. Но теперь поток энергии из дерева в плод прекратился. С того момента, когда плод созрел, изменения происходят в нем очень быстро, в течение нескольких дней. У него уже не такая хорошая форма и цвет, но он очень вкусный и источает сильный аромат. Он перезрел. Вскоре на плоде появляются пятна, маленькие черные точки, которые показывают, что плод меняется. Спустя несколько дней на плоде уже много пятен. Как только они появились, процесс гниения нельзя замедлить или остановить. Дней после того, как он созрел. Гнилой плод нельзя есть, но у него внутри семена. Когда плод полностью сгнил, его семена созрели. Сегодня ситуация в мире похожа на этот плод. Многие столетия эволюции человека создали его. Долгое время его единственным цветком была вера в Бога или внешнюю силу. Затем возник и вырос плод. Но сначала только одна его сторона созрела. Только с одной стороны он имел хороший вкус и цвет, а с другой нет. Так в мире одновременно существовали капитализм и коммунизм. А недавно в этом плоде начали стремительно происходить изменения. Коммунизм исчез, и теперь весь плод одного цвета. Плод созрел и у него. И у него только один вкус и цвет – денег. Больше не существует религиозной идеологии. Мир хочет только денег. И каждый человек тратит много энергии в этом направлении. Мир утратил истинный путь. В нем есть только жажда наживы. Уже появилось много гнилостных пятен. Ближний Восток, Руанда, Югославия, Северная Корея эти пятна есть в Америке, России, Китае и Японии. С распадом коммунистического мира мы наблюдаем объединение маленьких групп наций для борьбы друг с другом. Появились частные армии и торговля оружием массового поражения. Плод рос долго, но он созрел и теперь быстро гниет. Гнилой плод нельзя есть. Три плода – семена. Семена созрели, они могут все. Итак, люди должны скоро пробудиться и найти свои изначальные семена. Но как людям вернуться к своей изначальной природе? 2500 лет назад у Бода была прекрасная личная ситуация. Он был принцем по имени Сидхардха и имел все, что хотел. Но он не понимал себя. Что есть я? Я не знаю. Основной религией в Индии в то время была брахманская религия индуизм. Но брахманизм не дал ему правильного ответа на вопросы об истинной природе жизни и смерти. Тогда Сидхардха покинул дворец, ушел в горы и в течение шести лет практиковал различные формы духовных ограничений. Он нашел срединный путь между удовлетворением своих желаний и крайним аскетизмом. Однажды ранним утром, во время медитации по деревам Бодхи, он увидел звезду в восточной части неба. В этот момент раз юный принц Сидхартха достиг просветления. Он пробудился и стал ботой Он постиг Я. Это означает, что Будда постиг истинную природу человека, независимую от внешней силы, религии или Бога. Истинная природа человека является учением Будды. Почти каждый, живущий сегодня в мире человек, не понимает себя. Будда был просто очень упорным человеком с пытливым умом. Он учил, насколько важно получить ответ на этот вопрос. Прежде чем, вы умрете, степени, вопрос. Прежде чем вы умрете, вы должны постичь свое направление. Вы должны постичь себя. Если вы читаете много сутр или молитесь о метабхе, это поможет в некоторой степени. Это ни хорошо, ни плохо. Но для чего вы читаете много сутр? Для чего молитесь будьте о метабхе? Очень важно определить свое ясное направление. Будда учил, что очень важно найти в этой жизни свое истинное направление. Что есть «Я»? Я должен постичь свое истинное «Я». Вот что самое важное. Если вы постигли свое истинное «Я», вы постигли свой правильный путь. Когда вы родились, откуда вы пришли? Когда вы умрете, куда вы уйдете, куда вы уйдете? Прямо сейчас, в чем заключается ваша правильная работа? Каждый понимает работу своего тела. Кто-то делает работу юриста, кто-то работу врача, водителя грузовика, медсестры, студента, мужа, жены или ребенка. Такова работа нашего тела наша внешняя работа. Но какую работу выполняет ваше истинное «Я»? Будда учил, что из жизни в жизнь мы должны идти великим путем Будхисаттвы и спасать всех существ от страданий. Если вы хотите спасти всех существ, сначала спасите самих себя. Если вы не можете спасти себя, как вы будете спасать других? Вот почему мы должны постичь свою истинное «Я». Истинную природу не найдешь среди книг или умозаключений. Степень доктора философии, какой бы престижной она ни была, не сравнится с одним-единственным моментом прозрения своей истинной изначальной природы. Медитация – самая короткая дорога к такому переживанию. И это очень важно. Правильная медитация означает понимание своего истинного «я». Этот путь начинается и заканчивается вопросом «что есть я?». Это очень простое учение. В нем нет ничего сложного. Когда вы задаете себе этот вопрос глубоко внутри себя, есть только один ответ «не знаем». Мышление полностью отброшено, и вы возвращали Не знаю, вы уже достигли своего истинного Я. Вы вернулись к своей первоначальной природе, к уму до мышления. Так вы постигнете свой правильный путь, истину и станете жить правильной жизнью ради спасения всех существ от страданий. Такое постижение называется пробуждением. Таков опыт. Истинной медитацией. Почему эта книга называется «Компас Дзен»? Согласно буддийскому учению, мир – это океан страданий. Мы рождаемся, страдаем, стареем и умираем. Потом рождаемся снова, страдаем, стареем и умираем. Каждое существо непрерывно рождается заново. Из-за наших желаний и привязанностей этот процесс длится бесконечно долго. На санскрите он называется «сансара». Все бесконечно повторяется. Синокорейскими иероглифами сансары пишется как «Кухэ» – океан страданий. Будда учил, что для того, чтобы переплыть океан сансары, нам нужен корабль корабль мудрости, то есть праджня. Как любому океанскому кораблю, такому кораблю нужен компас. Например, вы хотите на корабле приплыть из Лос-Анджелеса в Корею. Вы запаслись едой, одеждой и медикаментами. Все это нужно телу, чтобы выжить. Но как вы найдете дорогу к пункту назначения? В первую очередь нужно знать… Но как вы найдете дорогу к пункту назначения? В первую очередь нужно знать направление. Если вы не знаете, куда плыть, вы будете годами блуждать по океану. Вы легко заблудитесь. За это время у вас закончится еда или вас выбросит на берег какого-нибудь острова. Поэтому самое главное в путешествии – знать направление. Как найти Корею, как туда добраться, где Корея? Чтобы найти правильное направление, нужен компас. Даже если у моряков хорошая лодка, хорошие карты, а погода отличная, без компаса они не найдут правильное направление. Они наверняка заблудятся и не доберутся до цели. Но если вы будете по истинный путь. Вы всегда будете уверены, что истинный путь лежит прямо перед вами. Итак, если вы хотите познать свое истинное «я», надо практиковать медитацию. Нужно только удерживать глубоко в себе вопрос «что есть я?». Не знаю. Существует много учений, которыми можно пользоваться. Существует учение тибетского буддизма, учение китайского буддизма, корейский дзен, японский дзен, намум йо хорэнгик йо, випасана, трансцендентная медитация и медитация ясного света. Существует практика чистой земли, тантрический буддизм и эзотерический буддизм. Существует немало учений, особенно много их сегодня на Западе. не и как оно функционирует, как оно указывает прямо на ум, как оно помогает нам найти наш правильный путь, истинную жизнь, функционирующую спонтанно и сострадательно по отношению ко всем существам. Вот для чего нужен компас, чтобы помочь увидеть истинную суть буддизма в его трех основных разделах. На Востоке есть старинная поговорка. «Горячую болезнь – лечи горячим лекарством. Холодную болезнь – лечи холодным лекарством». Люди страдают от болезней речи и мышления. Поэтому им может помочь лекарство речи и мышления. Для лечения существует учение Компаса дзен. Если вы не будете привязываться к речи и словам Компаса Дзен, а будете только удерживать Ум не знаю, а будете только удерживать ум Не знаю, полностью отбросив всякое мышление, тогда лекарство речи и мышления на этих страницах поможет вам найти правильный путь. Вы увидите суть учения Будды, но если вы привяжетесь к речи и словам, то даже речь Бунды приведет вас прямо в ад. В книге вы найдете много разных замечательных учебных слов. Слов хина Махаяны, маха дзен-слов, китайских слов, санскритских слов, а также корейских, японских, американских и польских слов. Есть правильные лживые слова, хорошие и плохие. А иногда слов нет. Есть много разных слов. Если вы хотите постичь свое истинное «я», не привязывайте. Если скажете, что буддизм хинаяны это правильное буддийское учение, возникнет проблема. Если скажете, что буддизм махаяны это правильное учение, возникнет еще большая проблема. А если скажете, что дзен – это правильное учение, полетите прямо в ад со скоростью стрелы. Не привязывайтесь к словам Компаса Цзэн. Осознайте, куда они ведут вас. И тогда вы просто сделаете это. Самое важное – научиться глубоко удерживать великий вопрос «что есть я?». Если упорно удерживать вопрос, ответ всегда будет только один – «не знаю». Нет мышления. Нет никакой речи и слов, потому что все мышление отброшено. Такую ум называется, не знаю. Другое название такого ума ⁇ истинная я или истинная природа. Иногда говорят просветление, сатери, кеншо, но изначально у этой точки нет ни имени, ни формы. Постигнув эту точку, вы постигнете буддизм Хинаяны, буддизм Махаяны и Дзен. Вы поймете, что Хинаяна, Махаяна и Дзен ⁇ это одна и та же точка. Что есть я? Эта точка называется ⁇ не знаю ⁇ Надеюсь, что читая эти слова, вы не привязываетесь к ним. Идите прямо в ⁇ не знаю ⁇ Пытайтесь 10 тысяч лет без остановки, достигните просветления и спасите всех существ, спасите всех существ от страданий.